Террористы еще технический тайм-аут взяли, заебись. <laughs> Их трое. <laughs> так, там двое. Значит, один уже получил 2 часа блокировки. Спасибо. Гудлахафан, как говорится. Так, ну, ситуация как... Джиджи. Yes. Yes. Пока-пока. Потихоньку, помаленечку. Там, по Мне кажется, сейчас начнется капсда в команде. Но пока... Посмотрим. Я думаю, да не, нечего, не, не расслабляться, а играть. Блять, мид, мид, мид. Господи, что я сделал? Блять. Ой, дурак, ой, дурак, блин, ты ж на меду видишь на мини-карте, что он на меду. Смотри, блять, на не на мини-карту, а смотри, блядь, на игру собу, алё. О, 8-7, игра на равных, двое толком не играют. Там кто-то почему раз обвиняет в хакерстве. Так. Прям импакт в игру вношу, прям чувствую. Чувствую, как нашу импакт. Блять. А чё это они резко заиграли-то? Чё-то мне не нравится, как эти пацаны заиграли тут резко, Йоджи Дисейблд. Ах, блядь, чё-то мне, сука, не нравится. Блядь, надо дожимать этих пацанов, блядь. Дожимать, дожимать надо. Good job, guys. Thanks for the game. Опа! 23-14! не Выиграли, выиграли, молодцы. Ну правда, блин, там проиграть могли... Явно эти двое подключились, на какой-то хер. Я поформлю еще, поформлю еще, если что сыграю на Ганах, которые будут. Сейчас будет. Шаля бросить, шаля ты Бывает. Так, еще 9 0 Это радует. Мид, мид, комментуй, сиди, сиди, сиди. Ай, вот-то... Вай, вай. Да ну нахуй, ты долбает. А бегай. Нахуй, нахуй, нахуй. На кой, блядь, хрен, ну подожди ты, юперный театр. Ну, я не понимаю, что... Че... Блядь... Блядь, 1-4. Мы по факту могли выиграть этот раунд. Чисто зачистил Бплант от нечисти, пит. Фух. Зачистил, блять. Зачистил, извиняюсь за произношение слова на букву Б, но I don't give a fuck, я пошел в full beast mode. I'm ripped as shit and my bones collapsed. Да меня не дошло, можно еще проще. Пела легенда. Блин, на своих языках тут, блин, молоть то на раз вообще. А как на инглише сказать, не А ла ла ла ла ла ла тай блять ла ла ла ла Минус 3! В последнем раунде! Отличная новая система. Когда человек вылетает, выходит, а бота нету. Ну да. Правда, зачем этот бот нужен, сказали Вольво. Будем просто давать каждому, каждому человеку по косарю за проект раунда. Где-то сильно поменяет ситуацию. Недрить. Понимаю, классиден в три. Времени, да, у него должно хватить. Или нет. Ебать! 8 сотых! Ебать! Понимаю. Просто понимаю! 8, 8 сотых просто. Чего ухватило, чтобы раздать а, Ну ладно, после игры спросим. Блин! Он 3 секунды реагирует! Он что там это? Сонный что ли спит еще что ли? И че? берут, но что-то еще не понимаю, что Дэн творит, блин. ну проблем. Я бы забрал блин, Дэна. Мой АК. Понимаю. Ой. Шкила, шкила. Как там Леша выражается? Шхила! Сука! как тебе с игры Я ничего не говорю. Мне на один раунд. Мне все стоит на кнопке. Вот. Ой, блять, заебись с этой кмедю, блядь. Наебать не ухаешь. Блядь. Что блять, здесь, такая... Блять, прыгай! На ровном месте создали себе привоз, просто это называется. Что за хуй? только что Одна наблюдал. Хуя. Что за пиздец, блять? Понимающий... Блять... Боже. Осуждаю. Не знаю почему. Нам нам пофиг, мы не осуждаем и не одобряем. Мы, мы Леша, тихо, не, не... одобряем. Блять. Вот ч палит контору-то? Мне просто хочется посмотреть за желтым. Ну ладно, окей, спишем на то, что услышал то, что слышал зум. То есть он зажимать не умеет. Зажимать не умеет, но попадает по головам по КД. Типа, он стреляет как-то странно, то есть, ну, типа, он не умеет контролировать спрей, но выпадает по головам, при этом по КД. Что-то мне подсказывает, что он все-таки СВХ играет. Типа он начал наводить, ну, включил зум, как-то, КТ начинает прыгать в окно. А, ну да, чего Хм hmm. интересное оправдание, откуда ты знал, что я там. Ну да, ну да, чел, ты пушишь мидл, убиваешь двух типов, катешник просто ну, под головой чекать ком. Ну да. Этому, блядь, вообще похуй, блядь. Блять, это хаешки. Господи, блять. Просто хаешки, блядь. Блять. Что ты, блядь? Блять. Логику селера понять невозможно. Это самые нелогичные игроки в игре. видит чувака, но Просто плана? берет гранаты, блять, а от своего же арнеза, блять. Так, первый пошел. Так, Double kill. Второй, yeah. ебать. Тупо сюда, да, блять. Формит. У вас, по вас, блять. Вас не стрелять. Multi kill. Что делать? этот multi kill без посменности либеря. Справился со всеми, стрелок 3 в 2 и при этом Дэн битый. битый. А тоже даже стреляться. Хоть. Монстр Того же четыре фрага. Классный КТ был Понимаю, вот это Дэн тут, блять, такой хуяк, блять. Где коллаж-то, блядь? Где коллаж-то, блядь? Тупо. тупо раскидал, Эйс! Да? Первый эйс в сильвере. <звёзд> Понимаю. Вот это Дэнс раскидал, конечно. Понимаю. Найс, просто найс, блядь. Найс, блять. Просто, блять, лучше, нахуй. Блять, полоса, полоса, а. Короче, начинается сидеть. А он начинает жопа гореть с нихера. М -м, боже. Really, guys. Вот так вот ставить прямо не до чеков плент. Это kitchen. очень oh, было промечено. Сказал бы, что он... Да что ты, блин, да ты долбоёб, ну ты на пленте, блин. Когда горит не у Дэна, <laughs>, точнее не у меня, а, а у Дэна. Это как бы вот, вот ситуация банальная. То есть, игрок не ливнул, он просто руинит. И вы его хотите кикнуть. Ну, по сути, из-за того, что вы кихнете, вы решайте человека. Но был бы бот, это было бы намного лучше, блять, нежели он вот сейчас будет оставаться. Потому что он будет, блядь, всячески руинить катку. Так, сейчас нас дружненько выебут. Так, да, блядь, так да, блять, сука. Надо полос, пауч пи. Как ливо, жопа горит. Сука, тут, давай, еб, ебани в монитор. Так, да. Как-то сегодня две катки в, в одни ворота, третья тоже в только, правда, другие ворота. Ну, в общем, да, как-то сегодня день одних ворот. Сначала две катки в одни ворота вы выигрываете, и потом третья начинается за здравие, заканчивается за упокой.